Заготовка, которая поможет экономить время и деньги, это универсальная приправа – адыгейская смесь с солью для всех блюд. Адыгейская соль заменит вам больше 10 приправ к разным блюдам. Ее можно напалять к мясу, рыбе, сате и разным гарнирам. Соль лучше использовать морскую, чеснок – и Естественно, свежий, для большего аромата и вкуса. Его нужно пропустить через чесночницу. Вы можете отрегулировать количество чеснока, добавить его больше или меньше. Затем всыпать морскую соль, все хорошо перемешать до однородности. И затем уже добавлять приправы. Зелень для ладгейской смеси подойдет любая. Можно использовать сушеную кроп, сушеную петрушку или зеленый базилик. Адыгейскую смесь после перемешки можно сушить при комнатной температуре или можно ускорить процесс и высушить в духовке на 50-60 градусах температуры, периодически ее помешивая и разравнивая. Если вы будете сушить адыгейскую смесь при комнатной температуре, это займет примерно 8-10 часов. Приложить готовую сухую адыгейскую смесь с солью в стеклянную банку. Хранить при комнатной температуре. Часть я всегда пересыпаю в салонку и пользуюсь ей на столе. Сделать адыгейскую смесь очень просто. Я трачу на это 15 минут не считая сушки. Адыгейскую смесь можно подарить к 8 марта, на Новый год, на день рождения. Такой подарок точно пригодится и его оценят.